Всем доброго дня сегодня расскажу как избавиться от такой небольшой проблемы в автомобиле Hyundai Accent. Значит, у меня автомобиль 2003 года, какая проблема у меня возникла то есть, у меня при блокировке дверей, допустим, когда ставлю на сигнализацию, либо даже изнутри, когда то есть блокируется, у меня вот этот фиксатор, то есть э, закрывание, блокировки дверей, работает только на передней ну, водительской двери. На остальных он не срабатывает. То есть, если я тут закрываю, там ничего не происходит. То есть, все вручную нужно делать. Допустим, заходим в автомобиль, значит, сажусь, здесь открыто, там все закрыто. То есть, все вручную необходимо делать. Это доставляет очень много неудобств, поэтому... Ну я так понял, что если эта функция присутствует, значит она должна работать. Значит что я сделал? Все оказалось элементарно просто. Значит необходимо вот здесь от рулевой колонкой находится монтажный блок. Вот. Он. Открываем его. И Здесь находится раз, два. 3, 4, 5, 6. Вот этот вот. Шестой предохранитель. Его необходимо заменить. После замены данного предохранителя проблема исчезла. Вопрос решился буквально в 15 рублей. Теперь все работает. Везде все закрывается. И открывается всем спасибо надеюсь данное видео вам поможет